Передайте Путину. Передайте Путину. Передайте Путину. Нет, нет, Путину ничего передавать не надо, а друзьям и знакомым, пожалуйста, передайте. Вот здесь, на этом канале, на Послезавтра ТВ, в ближайшее время будет эксклюзивное интервью с легендарной личностью, с борцом русского сопротивления, с красным бардом. Александром Харчиковым. Глядит на меня с портрета спокойный и строгий Сталин, родную страну Советов он всех заставил. И пускай я не всегда согласен с Александром Анатольевичем, не всегда разделяю его позиции, но вот здесь вот если вы посмотрите, да, это футболка Бундесвера, и на ней написано правда. То, чего я придерживаюсь. Мы сражаемся за то, чтобы вы могли быть и против нас. И здесь каждому будет дано слово. Каждому, кому есть что сказать. Поэтому слушайте, пожалуйста, внимательно интервью. Вы услышите новые песни. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Пожалуйста, посмотрите обязательно интервью с Александром Харчиковым. Мы за Стаханова! Мы за Гагарина! За честь высокую! За мысль глубокую! За беззаветную верность! За силу грозную, за славу звездную, за долю светлую, за власть советскую, за землю русскую, за революцию, за нашу Родину, Советский Союз. <связь> а, недавно в России вышла книга патриотической поэзии, где наибольшее место удалено именно его творчеству. Я не буду говорить о некоторых песнях Харчикова, о той же песни э, «Передайте Путину», а той же песни «Ворован». Это были песни, которые, наверное, наиболее глубоко меня потрясли, которые убирают из интернета по известным причинам, которые самому автору принесли много неприятностей. Скажем так, человек очень непростой, но он говорит правду. Пожалуйста, посмотрите его песни. И еще Александр Харчиков, э, к сожалению, болен. И есть большая просьба ему помочь все реквизиты для этого мы дадим но это видео будет не для того чтобы э, объявить как сбор помощи ему сам он на это не надеется не рассчитывает давайте докажем ему, что мы можем и все таки ему помочь да вот вы узнаете много интересного мы поговорим не об обычных аспектов не власти в россии в основном мы поговорим о прошлом и немножко об альтернативной истории что такое об альтернативной истории Наша программа транслируется из Германии, и мы рассмотрим такой вопрос. Что произошло бы, если бы Сталин э, смог объединить две Германии уже в конце Второй мировой войны? А такая возможность была. Что произошло бы, если Сталин э, до сих пор оставался жив и стал во главе современной России? Как складывались бы отношения России и Европы? Мы поговорим о личности Сталина на стыке двух стран. Сталин – это имя штурмовое, Коротко зовущее вперед. Сталин – это ритмы непростроя. Сталин – это чкаловский полет. Сталин в темпах первых пяти В лозунгах «Догнать и перегнать!» Сталин! Главный вождь страны Совета. Божий бич и божья благодать. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Дождитесь этого эксклюзивного интервью. Послушайте новые песни знаменитого Красного Барда. Послушайте их. Надеюсь, вам будет очень интересно.